На момент запуска он являлся самой передовой технологической конструкцией Европы. Но сначала немного истории. Лифт является разработкой португальского инженера Рауля Мессеньер Дюпонсара. Многие утверждают, что он был учеником знаменитого Гюстава Эйфеля, но вынужден разочаровать вас. На данный момент нет ни единого документа подтверждения данной информации. Этот факт, конечно же, никоим образом не уменьшает заслуги Рауля, который построил фуникулеры в Браге, Назаре, Порту или Сабоне. Основная задача лифта – облегчить перемещение по городу Семи Холмов, соединяя районы Байша и Шиаду. Строительство было начато в 1900 году. Конструкция выполнена из чугуна в неоготическом стиле. Общая высота лифтовой башни – 45 метров, а расстояние между посадочными площадками – 30 Лифт оснащен двумя кабинами, интерьер которых выполнен в дереве со стеклянными вставками и латунной фурнитурой. Они сохранились практически в первозданном виде, были заменены только стекла. Наверху башни расположена смотровая площадка, где изначально находился огромный паровой двигатель, который приводил в движение кабины, но в 1907 году он был заменен на электрический, более безопасный и экологичный. Для публики лифт Санта-Журта открыли 10 июля 1902 года. В этот день погода была не очень, и тем не менее, желающих первыми посетить подъемник было огромное количество, продали более 3000 билетов. Сам же Рауль Дюпунсар не присутствовал на открытии своего детища, так как заболел. На смотровой площадке лифта вас ждет невероятный панорамный вид на город, и она обязательна для посещения, особенно во время заката. А теперь полезная информация и маленький совет. Часы работы лифта. Летнее время с мая по октябрь с 7.30 до 23.00. Зимнее время с ноября по апрель с 7.30 до 21.00. Стоимость. Две поездки на лифте вверх и вниз и доступ к смотровой площадке обойдутся в 5 евро 15 центов. Посещение только смотровой площадки в евро 50 если есть желание попасть на смотровую, но не хотите стоять в длиннющей очереди, вы можете подняться на площадь Карму и уже оттуда подняться на смотровую, заплатив евро 50. Кстати, заказать экскурсию по Лиссабону вы сможете на нашем сайте visportugal.com и приезжайте к нам!